Сегодня мы приехали выступать в... Вы... Я смотрел, видел, просто видел, что только я смотрел на солнце. Ой, я не знаю, где ты. Yeah. <laughs> Заняли первое место, ура! Заехали домой, чтобы мы победители, да? Заехали на заправку и едем домой. Да, заехали домой. У ребят, посмотрите, какая у меня медаль. тут класс, да? Для Да, но тут одна, один минус, что не написано первое место. Ну, грамоте написано. Сейчас покажу грамоту. О, здрасте, крепишь. Скриппэш. Вот такая грамота артистка. О, все, едем праздновать, да? Ура, Дед, как чемпион! Как